Приветствую! Семья канала Немиркин! Добро пожаловать на новое видео, которое стало возможным благодаря вашей постоянной любви и поддержке. Сегодняшнее видео подготовлено в сотрудничестве с Гэри Тросклером из Choosing Therapy. Давайте начнем. Возможно, вы слышали о более известном заболевании ОКР – обсессивно-компульсивном расстройстве. Но слышали ли вы об обсессивно-компульсивном расстройстве личности? Обсессивно-компульсивное расстройство личности, также известное как ОКРЛ, является расстройством личности и поэтому затрагивает всю личность, в то время как ОКР является тревожным расстройством и характеризуется наличием специфических навязчивых идей. Партнеры с ОКРЛ могут быть как проклятием, так и благословением. Они могут быть жесткими, контролирующими и критичными, но также могут быть надежными, трудолюбивыми и добросовестными. Обычно люди с полномасштабным ОКРЛ создают большие проблемы в отношениях. Некомпульсивный партнер может сделать лишь очень много для улучшения ситуации, но и это ограниченное количество может существенно изменить ситуацию. Некоторые люди страдают и ОКР, и ОКР, что усиливает симптомы обоих заболеваний. Но люди с ОКРЛ не понимают, какие нарушения в их жизни создают эти симптомы. Они теряются в деталях и забывают о первоначальном замысле своих проектов. ОКРЛ возникает в результате сочетания генетических и средовых факторов. Не все люди с УК РЛ одинаковы. Некоторые люди с этим расстройством более доминантны, некоторые более трудоголики, некоторые чрезмерно стремятся угодить, а некоторые затягивают. Доминирующие типы обычно представляют наибольшие трудности в отношениях. Хотя трудоголики, потому что они недоступны, и затягиватели, потому что они не выполняют свои обязанности, также могут стать причиной проблем в отношениях. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, помните, что это видео носит информационный характер и не должно использоваться для самодиагностики. В случае сомнений, лучшим вариантом всегда будет обращение за профессиональной помощью. С учетом сказанного, вот как УКРЛ влияет на отношения. ОКРЛ и отношения. Иногда невозможно улучшить отношения с партнером с УКРЛ, потому что многие люди с этим заболеванием убеждены в превосходстве своего образа жизни и не готовы к переменам но некоторые готовы измениться и использовать свою обсессивно-компульсивную решимость для улучшения своей роли как партнера. Непонимание партнера с ОКРЛ может усугубить сложную ситуацию, поскольку его поведение является результатом сочетания ошибочных благих намерений и беспокойства о том, достаточно ли он хорош как личность. Хотя люди с ОКРЛ могут казаться уверенными в себе и контролирующими ситуацию, они обычно глубоко не уверены в себе. И именно поэтому вы всегда чувствуете потребность быть идеальным, Поэтому, хотя может показаться, что ваше поведение продиктовано корыстью, неуважением или безразличием, на самом деле ваши мотивы совершенно другие. Если вы, как некомпульсивный партнер, интерпретируете его действия как унизительные, вы можете упустить не только его позитивные мотивы, но и скрытую тревогу. Когда оба партнера начинают испытывать тревогу и боятся быть рядом друг с другом, все идет по накатанной. Первое. Тревога ведет к контролю. Предъявляют ли они нам требования о том, как готовить, как одеваться, что есть, что говорить и как заниматься любовью? Первый способ, которым ОКРЛ влияет на отношения, заключается в том, что компульсивный партнер из страха, что все пойдет не так, пытается контролировать то, что происходит в отношениях, и контролировать поведение некомпульсивного партнера. Хотя намерение компульсивного партнера обычно заключается в том, чтобы быть полезным, другой человек обычно чувствует себя совсем не неполезным. Второе. Слишком много времени на работе может привести к пренебрежению. Проводят ли они на работе обычное количество времени и бросают ли своего партнера? Некомпульсивный партнер интерпретирует это как то, что компульсивному партнеру на него наплевать или ему не нравится быть с ним. Однако для этого может быть много других причин, включая реальную зависимость от работы. Другая возможная причина заключается в том, что навязчивый партнер боится потерпеть неудачу не только на работе, но и, что более важно, в отношениях. Поскольку отношения не складываются естественным образом, их совершенство может заставить их сосредоточиться на работе, потому что у них больше контроля и больше уверенности в том, что они смогут добиться успеха. 3. Контроль препятствует уязвимости Не хотят ли они проявлять уязвимость, стремясь к совершенству? Еще один способ влияния ОКРЛ на отношения заключается в том, что оба партнера перестают быть уязвимыми в отношениях, и это обычно приводит к тому, что они становятся сухими, безжизненными и не приносящими удовлетворения. Но такое представление, наряду с частыми командами и требованиями, может привести к тому, что партнер, не страдающий ОКРЛ, будет бояться выразить свои настоящие чувства и потребности из-за страха быть раскритикованным или униженным. Если вы партнер без ОКРЛ, вы также можете начать отдаляться от своего партнера, боясь оказаться эмоционально зависимым от того, кто критичен или недоступен. Четвертое. Нездоровое разделение труда ограничивает обоих партнеров. Стали ли они более машинально относиться ко времени, считать копейки, минуты, правила и дроби? Когда один из партнеров страдает у КРЛ, оба партнера могут впасть в нездоровое разделение труда в плане обязанностей и эмоций. Как компульсивный партнер вы берете на себя ответственность за организацию, уборку, планирование и учет. Как правило, вы чувствуете большую ответственность и обычно очень боитесь что-то сделать не так или допустить ошибку. Некоторые компульсивные люди в своем стремлении поступать правильно могут быть очень покладистыми, но впоследствии обижаются на это, становясь пассивно-агрессивными или взрываясь в гневе. Вы можете не развить в себе способность к отдыху, юмору, игре и другим менее серьезным занятиям, если чувствуете, что не можете позволить себе расслабиться из-за ответственности, которую они несут. С другой стороны, если некомпульсивного партнера ставят в положение того, кто должен нести все эмоции и привязанность, и не иметь никаких достижений в отношениях, он может не развить свои собственные дары и индивидуальность. Как неконкурентный партнер, вы начинаете считать себя некомпетентным и поэтому менее склонны идти на риск, который необходим для полноценной жизни. Но не все надежды потеряны. С помощью перспектив, общения и заботы о себе – трех наиболее важных инструментов – вы можете улучшить свои отношения с навязчивым партнером. Каждый из этих трех инструментов в отдельности, вероятно, будет недостаточен, но все вместе они могут изменить баланс в сторону более здоровых и полноценных отношений. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как ОКРЛ может быть смертельно опасным для отношений. Помогло ли вам это видео узнать больше об ОКРЛ? О каких еще темах вы бы хотели, чтобы мы поговорили? Оставьте комментарий ниже и не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто хочет узнать больше об ОКРЛ. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку «Уведомления», чтобы узнать больше новых видео. И как всегда, супер спасибо за просмотр.